Я Владимир Малышу, здравствуйте. Сегодняшняя тема у поступков «Длинный след». Когда человек по отношению к другому человеку задумал что-то неладное, что-то нехорошее, что-то отрицательное, негативное, то с тем, с этим человеком, который это делает, либо задумал делать, либо сделал, происходят две очень важные вещи. Первое. Нужно понимать, что человек идет на это сознательно на этот поступок. Соответственно, его сознательное и бессознательное состояние фиксирует этот процесс. Запускается невидимый процесс возмездия, когда мир, Господь, ваша личная энергетика наказывает вас за такие поступки, за такие мысли, за такие деяния. Это проявляется по-разному, болезнями, неудачами и так далее по списку. И второе, самое важное, когда вы действуете по отношению к другому человеку отрицательно, негативно, то человек тот, кому направлена эта энергетика, эта энергетика этот поступок, тоже запускает невидимый процесс никого возмездия, никого отмщения. Он думает о вас плохо, он желает вам зла. Он пытается каким-то образом воздействовать на вас чтобы вы остановились, чтобы конфликт был заглажен, либо чтобы вы были наказаны. То есть с двух сторон вы себя буквально бомбите отрицательной энергетикой, будьте уверены. И в первом и в другом случае наказание вас настигнет. Порой таким образом действуют эти обе темные энергии, что людям тяжело с этим справиться еще раз смотрю один интересный момент к примеру вы сделали по отношению к другому человеку неприятные вещи но человек об этом не знает и не видит обидчиков в глаза либо вы что-то нашли чужое либо что-то украли, кому-то сломали вещь прокололи шину, разбили стекло человек не знает кто это совершил не знает обидчика, не знает виновника и в этом случае ваше сознание и подсознание фиксируют, что вы поступили отвратительно и неминуемо вас ждет наказание. И есть также второй момент. Человек, не зная у вас лицо, даже не подозревая, кто это, какого возраста, какого пола, он начинает желать человеку зла в ответ на то, что с ним так поступили. Он его наказывает сознательно и бессознательно мыслями, либо действиями. И вот это есть такое, так называемое, понятие. У отрицательной энергетики длинный след, либо длинная эхо. Вас, это эхо, этот след настигнет. Энергетика отрицательная того человека, который от вас пострадал, обязательно вас накажет, понимаете? Когда вы что-то затеяли, нехорошее по отношению к человеку, либо к людям, Помните об этом, это действительно работает, это так называемый закон кармы, либо закон причинно-следственных связей. Всему есть цена, на все есть свое наказание, возмездие. Помните о том, что любой поступок обязательно имеет противовес. Ничто никогда не бывает в этой жизни бесследно. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.